К сожалению, не у каждого игрока есть флагманский или мощный игровой смартфон. Мы все хотим, чтобы наша любимая игра не лагала, не тормозила и не грела сотик. Хотя зимой, наверное, это нормальная тема. В данном киноматериале я расскажу, что я делал для повышения FPS на своем телефоне и какие меры я предпринял, чтобы избежать нагревания гаджета. Поэтому здорово, мужские мужчины! Давайте обо всем по порядку. Я играю в колдушку на iPhone XR и где-то до восьмого сезона я играл на высокой графике с высоким значением FPS. Колду постоянно обновляют и наполняют всякими штуками, от чего требования к игре естественно возрастают. Например сейчас на высоких настройках я наверное только часик смогу комфортно поиграть, после чего телефон начнет греться и будет срабатывать защита от нагрева, то есть яркость его экрана автоматически понизится. Нам важно не доводить устройство до такого состояния, потому что перегревы негативно влияют на чипы и платы внутри сотика. Вероятность поломки также возрастает. Поэтому давайте потихоньку начинать смотреть простые шаги оптимизации смартфона. Только сначала глянем на крутейшую группу в контаче, в которой публикуются самые горячие новости по колдушке. Организовываются изичные конкурсы из башни с носящими призами, и к тому же, если черкануть Никитичу в личные сообщения, то он подсобится скидочкой на Сипишки. Цены сами видели, какие сейчас. Так что делай let's go по ссылочке в описании, так мужики. Я думаю, большинство гамает на андроиде, но алгоритм оптимизации у нас схож. Единственное, что я хочу сказать, я буду говорить определенные пункты, а вы уж постарайтесь на своем устройстве их найти. Хочу начать с того, что я не пользуюсь приложениями а-ля геймбустеры и все такое. Потому что и без этих приложений можно ускорить телефон, главное знать как. Но если кто-то юзает на андроиде, то ничего страшного, некоторые пункты, могут показаться довольно банальными, но зато эффективными. И я хочу начать с яркости и заряда батареи. Я всегда выставляю яркость чуть ниже средней, чтобы не нагружать телефон и батарею. На айфоне игра начинает подлагивать, когда остается где-то процентов 25 заряда. При минимальном заряде телефон начинает экономить энергию и ограничивать некоторые процессы. Поэтому рекомендую играть в колдуху при хорошем заряде и на средней яркости. Теперь давай немного разгрузим нашу оперативку. Путем отключения сотовых данных, если вы играете с Wi-Fi или наоборот, отключаем Bluetooth и сервисы, юзающие GPS. После этого отключаем уведомления от приложений, которые тоже неплохо подкусывают оперативу. Если у тебя Android, то чекни еще сервисы Google, которые у тебя по дефолту стоят. Ибо я уверен на 99%, что подавляющей частью этих приложений ты тоже не пользуешься. Поэтому тоже их вырубай или же удаляй. Рекомендую вырубить автообновление приложений. Потому что с этой включенной функцией при подключении к интернету наш телефон постоянно будет проверять наличие обновлений, этот процесс будет оседать на нашей оперативе, так что однозначно его оффаем. Еще я рекомендую владельцам Android получить root права и открыть режим для разработчиков, в котором можно будет ограничивать фоновые процессы. Как получить рут права и открыть режим разработчика ты можешь загуглить. Сорян, у меня просто iOS, такого приколдеса там нет. Едем дальше. Если с памятью все мега хреново, то естественно Естественно, удали ненужный хлам и старайся не забивать сотик ненужной херней. А если ситуация мега плачевная, то глянь вот этот кинофильм, в котором я рассказывал про регистрацию урона и сделай так же, как я там рассказываю, чтобы максимально разгрузить игру. Можно еще чистить кэш всякими приложухами перед запуском игры. А еще я настоятельно рекомендую сделать такую нехитрую, но очень эффективную манипуляцию, как перезагрузка телефона. Просто выключи и включи телефон. Дело в том, что у нас сотик может не отключаться месяца по два, а то и больше. И за это время на нем копятся незавершенные остаточные процессы. И они как лишний груз наседают на нашу оперативку и не дают телефону по максимуму сосредоточиться на, на игре. Так что после всех нехитрых пунктов, которые я привел выше, в концовочке обязательно перезагрузи телефон. Как я уже говорил, у меня iPhone XR, и он Пока что еще тянет игру на высоких и средних настройках с максимальным FPS, но я намеренно всегда играю на низких, чтобы не подгружать устройство ненужными тенями, резкостью, анимацией вот брелочка, размытием и другими бликами с отражениями, которые нам предлагает игра. В динамичном шутере важно быстро находить врага, а как его можно будет быстро найти, если у вас там птички всякие летают, кустики шевелются и размытия всякие присутствуют. Поэтому определенный я выберу минимизировать всякие отвлекающие факторы. К тому же это действие еще и разгружает и оптимизирует наш сотик. Но более подробно про графику я во второй части лайфхаков поговорю, так что ждите мужики. Я знаю, что еще есть достаточное решение для оптимизации и буста FPS через всякие приложухи. Но я не рекомендую их юзать, потому что есть вероятность получить бан за использование стороннего ПО. Поэтому я вам рассказал лично те этапы и пункты, которые я принимал для оптимизации и буста FPS на своем устройстве. Надеюсь, хоть немножко я тебе подсобил, брата-брат, и у тебя все станет намного лучше в колде. Если вдруг у тебя есть еще какие-то решения для оптимизации игры, обязательно черкани в комментариях, чтобы я и другие брата-братья были в курсе. Пока ты пишешь, лови рандомные комментарии. А за ними топовое. Благодарочка летит вот этим мужчинам, которые оформили спонсорки на мой кинотеатр прямо во время стрима. Жму руку отцы, спасибо за поддержку. А еще благодарю вот этого отца, который скинул годный трек в чат-канал Саундтрек. Сейчас я на него кавер-версию забахаю. Ты, кстати, тоже можешь скинуть свой приколдесный трек мне в дискорд-сервере, и, возможно, его я переделаю уже в следующем блокбастере. Ну что, погнали. 120 сто двадцать герц Чтоб было в колте чтобы ничего не лагало В рейтинговой игре Хочу еще, чтоб ты Это ведь не сложно За мои труды Ведь я огня И мой кинотеатр Когда будет ждать тебя, брата, брата Эй. Да, я знаю, эта песня была неплохо, плохо же вспомнить, как было тогда Еще мгновение и нас 30к Население города, где живу я Живу я, ведь я огня. И мой кинотеатр всегда будет ждать тебя. Ta pra